Камера почему-то отключилась. Резюме. Значит, когда-то, когда я еще был маленьким, мама мне всегда говорила, ну, что ты, блин, если у тебя есть какое-то дело, которое тебе не хочется делать, но ты понимаешь, что его сделать нужно по-любому. Возьми, закрой глаза и быстро сделай. И забудь. Эх. Благодарю тебя, мама. Сам себе регулярно напоминаю о том, что, ну, меньше дел не будет. Сами по себе ситуации, как правило, не разгребаются. Ну, бывает иногда, но не часто. Вот, поэтому отложи все, возьми и сделай. Считаю, что правильно, значит, сделай это и радуйся. И могу сказать, что на самом деле, да, написал это письмо, я не знаю, опять же, Будет оно кому-то нужно, не будет. Но дело не в этом. Я поступил по чести, по совести. Я спокоен. Я молодец. Мой висяк. Победа в рамках тренинга. Я красавчик. У нас уже второй уровень. Ага, запись идет. Нормально. А второй уровень. Садик. Если мы прошли. Садик. Впереди школа. Учимся писать на камеру. Разговаривать. Общаться. Принять себя в камере. Да так, чтобы камера стала твоим другом. Ну, как-то вот так. Всего хорошего. С вами был Желтый Мужик. Сегодня 2 ноября, а, ноября 17-го года. Пока. Выключаем. Видишь, где эта штука?